Привет, коллега! Ну, смотри, У Я маленький, У меня все нервно, все Человек православный, да. я не стал пролезть. Также ульяновск симбирская земля. Это родина многих людей, в том числе и бичаров. Да? И, да. и вот этот дом его как раз с речными менталем хотя бы у вас, <с чтобы от нас вам презентовал, чтобы у вас стояла в памяти о Ульяновской земле. Спасибо. Я, кстати, много был и проезжал. Я в Алатери ездил. В Алатере у меня документистом ставились, и был сурск, там где.. Ну, как просто, но ну, я mm -hmm. по свое, у вас свое, mm -hmm. да, да, да, вот, и мы друг пристает, уважает, вот, и чтобы у вас было все хорошо, счастливо. Вот, и все у вас хорошо. У нас похоже немножко, если что, будем сотрудничать у нас наработки, у вас, если где-то, что-то мы... От вас еще возьмем хорошую можно, вы от нас еще возьмете хорошо. Я говорю, бачку, я говорю, у меня нет медицинского образования, у меня слухов, не образование, да? Но ну, я читаю вот такое, если у меня профана. Профан это человек, не сведущий, какой пофиг, допустим, законченный медицинский. Если говорю, у меня профана, такие прекрасные результаты, что будет, когда займуться персоналом медики. Получится. Это от бога дары, если тебе давно mm -hmm. говорят, mm -hmm. ну, mm -hmm. мало, он год медиком, у него все равно не получится. Я вам скажу, мы выпустили первую группу сейчас, и у ребятки, например, какая ситуация, с чем мы столкнулись, те, кто профессионалы были, по 10-15 лет в этой отрасли, умеют ли им свои результаты, кто, кто никогда не занимался. Там моряк, там, грубо говоря, аналитик. Свои грузы, да, у нас да, то же да. самое. Мы с Крисовым не умели угу. работать, вообще. Да я уже понял, да. Вот, он, ну, мы ему тоже говорим то метод обидеем, он очень прав, такой. Я, вот. Александр, правда, недели три назад, две с половиной недели назад правильно последний, так, ну, ну вот, а этот, вот, и мы с Евгением, значит, когда встретились, а у нас у каждого по корзинке, этих кубчиков, почти у каждого болит, была там, ну, через набор. А как начали Крисович пробивать делать? И а, а, и все, берем кубчик, не болит, берем, не болит. У нас будет месяцами, это у того, что э, работает ли методика вот хочу рассказать живой пример, который у меня был парень. Э, парень занимается единогорствами, э, это профессиональная его работа. Он работает с границей, сам Самарский. Пять лет назад вы его правили, то есть у меня были проблемы, порвался на тренировки, вы его сделали. Пять лет все было идеально. И вот он зимой приехал э, в Самару, да, но ну, он говорит, я искал Юрий Викторович, найти не мог, оказывается, он в Москву приехал. Э, и вот, вот такая ситуация. То есть работает ли методика, работает. Да, то есть больше пяти лет человек продержался. Из-за этого он, ну, вас на не нашел, приехал к нам, мы его отремонтировали. Ай, намочка. Хорошо развиваться. Конечно. Многие идут, мышцы настолько слабые, а идут сразу работать. Нет, нет, поэтому мы и говорим, что гимнастику делать не будешь, нет смысла. Ну, нет, есть, у нас в основном больные, что спины слабые, допустим, а да, человек начинает работать, поднимать и срывает. Вторая психоматическая, психоматическая. У меня все вы спать вложились. Нет. Когда 11-12? Ну, до 11-12. А ну вот у меня у меня 5 s 1 у меня диск паразитически между позвоночниками а? нет. Ну, у меня почти диск почти ничего не осталось, ну, ну, ну и диск почти не остался. Значит, бывает. Бывает, не Да, да вот, просел да, да. позвонок. А сам когда он Да, понятно. У меня вот, даже вот эту дает больше, больше ну, чем... Конечно. А здесь и давление дают такое? А, а сколько вот дают? Я уже когда это спортсменом делал, когда, одну допустим, перенатрожил, просто оставляет. У него перекосы давно уже вот, идет, и у него одна икра, да, больше У Вот эта икра больше, чем вот эта. переход и, перекопись и, и, и, и идет, поэтому... Ну, вот у него, у него вот эта нога. длиннее, вот эта короче получается. Значит, Вы, Почти сантиметр перепал. А, с этой да, да. почти сантиметров не могут. Почти перепад. Да, да, да. И, да. да. И, вот, и вот она как раз <смех> эта маленькая, вот и большая. Ты знаешь, кто к нам в гости приехал? Кто? Человек стоит, не знаешь, кто? Что-то знакомое лицо, не <смех> дам. <смех> <смех> <смех> я никак не могу, я просто. Как... лицо распространенное, вот и все. Распространенный тип лица. Поэтому я часто говорю. Я? Нет. Я с Любы смотрю на Ульяновских и прав. а а все-все-все, я смотрю. Все, есть сошлось. Одно. Да, Я тут, Я уже третий раз получаю. брат стал, он Юрий Викторович. мужчина в течение лет ходил ну, на, жил, на, после каждого приема пищи через 20 минут бегал в туалет по большому <как> ну то есть обычно у нас вот мы фитотерапией занимаемся да то есть обычное да. лечение это, да. что получается ну как бы поджелудочный железу вы лечил но получается справку сделал на следующий день первый раз за 10 лет <как> то есть один как, как все люди один-два раза в день стал хранить не каждый прием прием пищи как все люди нормально ужины работают <как> конечно я а мы ну, это, в феврале, как прихватил Бог. еще хуже и хуже, да. даже вот так, трос Я даже не видел, как ну, можно, наверное, кормить. Здесь нет как раз. Ну, я подумал, что это, кармешки, или еще, или еще, то еще что-нибудь. Пошел здесь делать, ничего нету. И ложись. И вот это, пробил. Раз, два, три, два, все просто. нет Ну да. Конечно, бывает, идеально с первого раза в осадной Потихонечку. Вот вы правильно сказали, первый раз все равно начинает понять. если у него возможность приехать, это же здорово. Просто... Нет, все равно с первого раза хорошо. Нет, с да. первого, конечно, 60% я точно читаю. Спина, там, да, ноги, там, это. Как говоришь, что сделать МРТ, процент 80-90 сразу отсекается. Нет, ну все это. Вот. Второй момент. Уже когда сделали МРТ, но 20 20% точно мы отказываем. Нет, Максим, мы все... Мы все... мне и сказал, я говорю, что такие идут, все, ну, как у него был царел, так я все, понимаю. вот, идут такие убитые вообще, ну, а бывает раз раз, им легче, а бывает, может, это, ну, ничего не показывает, они, он идут а... там. мы опухоли смотрим на основном. опухоли, это, а? оп... знаете, опухоли, опухоли, уж... А мужиковые, онкология. т.е. чародейки. <смужки> Ты делал наш упал, оп... да? Нет, ну, это вот не неуглюбленный <говорит> ни ну, ни ну, А у меня тебе объясню, значит, почему боль? А а Знаешь, почему она не чувствует здесь? Объясняйте. У нее шея смещена. Сейчас шею поставишь и начнет чувствовать. Что начинает чувствовать? Еще раз, у нее боль не показывает. Ты нажимаешь, и у нее боль не показывает. Я правильно тебя понимаю? Нет, почему? Показывает. То есть вот ты не нажимаешь? Да. Ага. Ну, то есть она ворочается да. и да. бользу. Где-то.. А. Здесь, здесь нет, Бучу еще раз, вы тридерные точки нажимаешь, когда ей, вот, вот вы контрольные точки нажимаете. Болезнь есть? Нет. Нет, я тебе объясняю, потому что шея смещена, шея смещена очень сильно. Сейчас шею поставишь, электросигнал пойдет, и она начнет чувствовать. Здесь видишь какая-то, здесь другая. Это, это вопрос не Более. в этом, она уже жирная, э -э фиброзная ткань, она уже обрастает Более. Можете... Более. Да это понятно, что не болит, я тебе просто хочу сказать, я тебе говорю о смещении. То есть это показатель Более. того, что смещение, видишь, здесь маленькая большая замечаешь ты видишь так? нет это конец мы видим, да что вот. давайте внимание смотри насколько это плечо ну, ушло сюда а это меньше а а мало когда не было вопрос на желательно зачем просто нет нет во-первых шеи надел домой смещу да шею да но дело в том что если сейчас сделает, и пройдет 3-4 дня она упадет и я, тогда я, лучше, я, -то. я смотрю там, на студу да угу. я ее сейчас я она раз, спазм убирается, почему она отступает? Потому что она спазмирована, ну, да вот. и смотрим, она что спазмировано. нет, либо надо слить, да, ну, да, наступает. возможно, возможно, потому что, я смотрю, у них а э, немножко различные, это, как они видят, да, да? подход, подход, подход? У них одинаковый с Сергеем, как он выберется с атомный вот, это много, вот. вот, ну, они, может, погрубее работают. О, Томочка спас, спас пошел, да? Ну, башки, башки. Ну, ты задышался. А вот. ты наверное, не перехватил. Да. да, да, перехватил. Ну, да. За Сейчас за Эмоциональная. Девочка-то эмоциональная, да? Девочка ну, а, да. да. да, переживалась. Конечно, видно. Да. Все сразу на спине. Как доктор лжи. А. Можем говорить, и говорить, но спине все видно. Да я трогаю трубу. Да ладно, шука. Я шлюзя. Ага, угу. здесь поднимается, нет, нет. Здесь хорошо поднимается. Здесь пока еще есть. Но мы даже, если более нет, мы стараемся снять. Да. Нет. Мы разбираем все от начала до конца. Не все. надо. Если, попал, если попался у нас, у нас... Я туда просили, туда. не просили, мы все полностью разбираем от начала до конца. То есть мы собираем полностью. Мы разбираем человека на запчасти и собираем заново скелет. Вот вот. А дальше ну, уже, конечно, конечно, восстановление идет, конечно, дней там от, ну, в зависимости от метаболизма, от трех до двух а -а -а. недель, немножко отойдет, ну кого-то месяц, полтора, Легче но, это поэтому... будет. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». В описании к видео вам доступны ссылки на видео с наиболее часто задаваемыми вопросами. Будьте здоровы!